Thank uh you. -oh. как дети кричат у порогов дверей, торопливо надевали панцири и вооружившись, кто мушкетом, кто бердышом, спешили к трактиру вольного мельника, перед которым волновалась толпа. Пишили к трактиру вольного мельника, перед которым волновалась толпа народа, все возраставшая. Шумная и любопытная. В те времена такой переполох был вещью довольно обычной. Летописи отдельных городов почти ежедневно упоминают о подобных происшествиях. Знатные сеньоры враждовали между собой. Король воевал с кардиналом. Испанцы воевали с королем, не говоря уже об этих войнах тайных и явных. Существовали еще воры, нищие, гугиноты, волки и слуги, воевавшие со всеми. Граждане всегда вооружались против воров, волков и слуг, часто против знатных и гугенотов, иногда против короля. Но против кардинала и испанцев никогда. Итак, нет ничего удивительного в том, что в первый понедельник апреля 1625 года жители местечка Менг у Слышум бросились к трактиру вольного мельника. Чем же вызвана была эта суматоха? Молодой человек, опишем его одним росчерком пера, «Вообразите себе, 18-летнего Дон Кихота. Дон Кихота налегке, без панциря и на Дон Кихот в шерстяном камзоле, синий цвет которого приобрел какой-то странный зеленовато-голубой оттенок. Лицо длинное и смуглое, выдающиеся скулы, знак хитростей. Челюсти, чрезвычайно развитые, признак, по которому безошибочно узнают Гасконца, даже если он без берета. А на нашем герое был берет с каким-то И красивый. Рост слишком высокий для юноши и слишком малый для взрослого мужчины. Неопытный человек принял бы нашего героя за путешествующего сына какого-нибудь мысника, если бы не длинная шпага на кожаной перевязи, которая била по икрам владельца, когда он ходил пешком, и хлестала по взъерошенной шерсти его лошади, когда он ехал верхом. Ибо у нашего юноши была лошадь, и лошадь столь замечательная, что на нее нельзя было не обратить внимания». Представьте себе Биарнского конька лет 12 или 14 буланной масти с коротеньким хвостиком и подседенными на ногах. Конек этот, держа голову ниже колен, что делало излишним применение Мартингала, все же свободно пробегал по 8 лье в день. К сожалению, достоинства этой лошади были настолько заслонены ее странной мастью и необыкновенной поступью, что в те времена, когда каждый был знатоком лошадей, появление такого конька в Менге, не невыгодно отразившиеся на самом всаднике. Молодой Д'Артаньян, так звали Дон Кихота, владельцы этого нового Росинанта, сам отлично понимал, какой у него смешной вид. Недаром он глубоко вздыхал, принимая этого конька в дар от господина Д'Артаньяна отца. Он знал, что лошадь стоит по меньшей мере 20 ливров, а словам, сопровождавшим этот подарок, не было цены. «Сын мой!» сказал Гасконский дворянин на чистом Бяронском наречии, том самом, от которого Генрих IV всю жизнь не мог отделаться. «Сын мой! Лошадь эта родилась 13 лет тому назад и с тех пор не покидала дом вашего отца. Вот почему вы должны ценить ее. Не продавайте ее никогда, пусть она спокойно и честно умрет от старости. И если вы будете с нею в походе, то берегите ее, как берегли бы старого слугу». «При дворе», — продолжал господин Д'Артанян отец, — если вы будете иметь честь явиться ко двору, честь на которую, впрочем, ваше старинное дворянство дает вам право, поддержите достойным образом ваше дворянское имя. Предки ваши достойно носили его более пятисот лет. Не уступайте ни в чем никому, кроме господина кардинала и короля. Мужеством, поймите это хорошенько, одним мужеством дворянин сегодня прокладывает себе дорогу». Кто дрогнет хоть на секунду, может быть, именно в эту секунду теряет случай, который предлагала ему фортуна. Вы молоды, вы должны быть храбры по двум причинам. Во-первых, потому что вы гасконец. Во-вторых, потому что вы мой сын. Не бойтесь случайности и ищите приключений. Я научил вас владеть шпагой. У вас железные ноги и стальная рука. Держитесь при всяком удобном случае... Тем более, что поединки запрещены, и, следовательно, нужно вдвое больше мужества, чтобы драться. Я могу вам дать, сын мой, только 15 кю мою лошадь и советы, которые вы только что выслушали. Ваша мать присоединит к моим дарам рецепт некоего бальзама, чудодейственно исцеляющего всякую рану, кроме сердечной. Этот рецепт получен ей от цыганки. Воспользуйтесь всем этим и живите счастливо и долго. Я прибавлю только одно слово. Я не ставлю вам в пример себя, потому что сам я никогда не являлся ко двору и только волонтером служил во время войны за веру. Я говорю о господине Дотревиле, который когда-то был моим соседом и имел честь еще ребенком играть с нашим королем Людовиком XIII, да хранит Господне его. Иногда игры доходили до драк, и из этих драк король не всегда выходил победителем». Тумаки, которые он получал от господина Дотребиля, внушили ему уважение и дружбу к этому дворянину. Вследствие господин Дотребиль в первое путешествие свое в Париж трался на дуэлях пять раз. Со времени смерти покойного короля до совершеннолетия молодого семь раз, не считая войн и осад. А от совершеннолетия до сегодняшнего дня может быть сто раз. Вот почему, несмотря на указы, постановления и предписания, господин детревиль сейчас капитан «Мушкетеров» то есть начальник легиона героев, которым весьма гордится король и которого побаивается та же господин кардинал. А герцог Ришелье, как всем известно, мало кого боится. Кроме того, господин Детревиль получает 10 тысяч кю в год. Следовательно, он большой вельможа. Он начал, как и вы. Ступайте к нему с этим письмом. Берите с него пример, чтобы стать таким же, как он. После этого господин Д'Артанян отец опоясал сына своей собственной шпагой нежно поцеловал его в обе щеки и благословил. Выходя из комнаты отца, юноша встретил мать, ожидавшую его со знаменитым рецептом, которому, судя по приведенным нами выше советам, предстояло частое употребление. Прощание с матерью длилось дольше и было нежнее, нежели с отцом. Не потому, чтобы господин Д'Артаньян не любил своего сына, единственное свое детище, но господин Д'Артаньян был мужчина и счел бы недостойным мужчины предаться своему чувству, а госпожа Д'Артаньян была женщина, и к тому же мать. Она много плакала, и, скажем, к хвале господина Д'Артаньяна сына, сколь он не старался казаться мужественным, как приличествует будущему мушкетеру, но он тоже не в силах был скрыть своих слез. В тот же день молодой человек отправился в путь со всеми тремя отцовскими подарками, состоявшими, как было уже сказано, из 15 икю, лошади и письма к господину Д'Атревилю. Советы, само собой, разумеется, в счет не шли. Итак, Д'Артаньян как морально, так и физически оказался точной копией героя Сервантеса, с которым мы его столь счастливо сравнили в ту пору, когда обязанность наша как историка заставила нас начертать его портрет. Дон Кихот принимал ветряные мельницы за исполинов и баранов за войска. Д'Артаньян принимал всякую улыбку за оскорбление и всякий взгляд за вызов. Вот отчего от, от Тарпа до он ехал со сжатыми кулаками – и ежедневно раз по десять хватался за эфес своей шпаги. Впрочем, кулак его не разбил ни одной челюсти, и шпага ни разу не была вынута из ножен. Правда, вид несчастного буланного конька часто вызывал на лицах прохожих улыбку, но над конем звенела увесистая шпага, а над шпагой блистала пара свирепых глаз. Вот почему прохожие скрывали свою веселость, или улыбались только одной стороной лица, как античные маски». Так ехал молодой гасконец вплоть до злополучного города Менга. Но там, сходя с лошади у ворот вольного мельника, без всякого содействия хозяина, слуги или конюха, Д'Артаньян заметил у открытого окна нижнего этажа дворянина, высокого роста и внушительной наружности. Дворянин этот разговаривал с двумя людьми, которые, как казалось, почтительно слушали его. Д'Артаньян по своей привычке подумал, что они говорят о нем, и стал прислушиваться. На этот раз он ошибся только наполовину. Речь шла не о нем, а о его лошади. Дворянин, по-видимому, перечислял ее достоинства, а так как слушатели, о чем уже было сказано, относились с почтением к оратору, то они при каждой его шутке покатывались со смеху. Известно уже, что и легкой улыбки достаточно было для того, чтобы рассердить нашего юношу, поэтому нетрудно понять, какое впечатление произвела на него эта шумная веселость. Прежде всего, Д'Артаньян решил рассмотреть физиономию Грубияна, который над ним издевался. Он вперил свой гордый взор в незнакомца и увидел человека лет 40-45 с черными проницательными глазами, бледного, с довольно большим носом и черными отлично подстриженными усами. На незнакомцы были камзолы штаны фиолетового цвета, с такими же шнурками и без всяких других украшений, кроме обыкновенных прорезов, сквозь которые была видна рубашка. Камзолы штаны, хотя и новые, казались и измятыми, как бывает с платьем, долго лежавшим в дорожном мешке. Д'Артаньян подметил все эти подробности с быстротой самого острого наблюдателя. Быть может, он почувствовал, что незнакомец будет иметь большое влияние на его судьбу. Но как раз в ту минуту, когда Д'Артаньян разглядывал дворянина в фиолетовом камзоле, этот дворянин высказал о Биарнском конте одной из глубокомысленнейших и мудрейших своих суждений. Оба собеседника его громко расхохотались. На этот раз нельзя было усомниться. Д'Артаньяна чувствительно оскорбили. Он надвинул берет на глаза и, стараясь подражать придворным манерам путешествующих сеньоров, за которыми он наблюдал в Гасконии, выступил вперед, под с одной рукой и взявшись другой за эфес шпаги. К несчастью, с каждым шагом гнев ослеплял его все более и более. И вместо достойной и высокомерной речи... Из уст его сорвался грубый окрик, сопровождаемый столь же недостойным жестом. «Эй, сударь!» — вскричал он. «Вы, которые прячетесь за ставень!» «Да, вы, вы! Скажите ко мне, чему вы смеетесь, и мы посмеемся вместе!» Дворянин медленно перевел взгляд с лошади на всадника. Казалось, ему нужно было некоторое время, чтобы понять, что эти странные слова обращены к нему. Потом брови его слегка нахмурились и после довольно продолжительного молчания голосом, в котором звучали, улыбаясь, отошел от окошка и неторопливо вышел из трактира. Приблизившись к Д'Артаньяну, он остановился в двух шагах от его лошади. Спокойный и насмешливый вид незнакомца еще больше развеселил его собеседников, оставшихся у окошка. Д'Артаньян, видя, что незнакомец приближается, вытащил шпагу из ножен на целый фут. Лошадь это безусловно, желтовато-золотистой мастией. «Или вернее, была такой в дни своей молодости», — сказал незнакомец, продолжая начатый осмотр и обращаясь к своим слушателям, словно он не замечал бешенства Д'Артаньяна. «Этот свет, весьма распространенный в растительном мире, до сих пор редко встречался у лошадей». «Иной смеется над лошадью, а не посмеет смеяться над хозяином», — крикнул взбешенный подражатель Тревиля. «Я, сударь, смеюсь нечасто», — возразил незнакомец, — «как вы можете сами видеть по моему лицу, но хочу сохранить право смеяться» когда мне угодно. А я, — вскричал Д'Артаньян, — не хочу, чтобы смеялись, когда мне не угодно. В самом деле, сударь продолжал незнакомец еще спокойнее прежнего. Ну что же, это совершенно справедливо. И, повернувшись на каблуках, он направился к трактиру, у ворот которого Д'Артаньян еще раньше заметил оседланную лошадь. Но Д'Артаньян не имел привычки оставлять ненаказанным человека, осмелившегося смеяться над ним. Он решительно выхватил шпагу из ножен и бросился в догонку за своим обидчиком, крича «Обернитесь, обернитесь, господин Весельчак, иначе я проткну вам спину!» «Проткнуть меня? Меня?» — сказал незнакомец, глядя на юношу с презрением. «Послушайте, любезный, вы с ума сошли!» Потом в полголоса, как бы говоря, сам с собой он прибавил «Жаль, какая находка для его величества, которое повсюду ищет храбрецов для своей роты мушкетеров!» Не успел он договорить, как Д'Артаньян нанес ему столь сильный удар, что если бы незнакомец сразу не отскочил, то, вероятно, это была бы его последняя шутка. Тогда дворянин увидел, что дело принимает серьезный оборот. Вынул шпагу, поклонился своему противнику и стал в оборонительное положение. Но в то же мгновение оба его собеседника в сопровождении хозяина, вооруженные палками, лопатой и каминными щипцами, бросились на Д'Артаньяна. В одну секунду положение резко изменилось. Д'Артаньян вынужден был повернуться, чтобы встретить грудью сыпавшиеся на него удары. Противник его вложил шпагу в ножны и стал спокойно созерцать бой. В роли зрителя он сохранял свое обычное равнодушие. Впрочем, он проворчал. «Черт их возьми этих гасконцев! Посадите этого задиру на его оранжевую лошадь и пусть себе уезжает!» «Не раньше, чем убью тебя, трус!» — кричал Д'Артаньян, защищаясь, что было сил, и не отступая ни на шаг перед своими тремя противниками которые продолжали осыпать его ударами. «Опять это гасконское хвостовство!» — пробормотал дворянин. «Клянусь честью, гасконцы неисправимы. Но так задайте ему хорошую стрёбку, если он этого непременно хочет. Когда он устанет, он сам скажет, что с него довольно. Но незнакомец не знал, с каким упрямцем имел дело. Д'Артаньян был не из тех, что просят пощады. Бой продолжался еще несколько секунд. Наконец Д'Артаньян, выбившийся из сил, выронил шпагу, разломанную надвое ударом палки, Почти в то же время другой удар раскроил Д'Артаньяну лоб и поверг его окровавленного на земь. В это время со всех сторон к месту происшествия стал сбегаться народ. Хозяин, боясь скандала, с помощью слуг перенес раненого в кухню, где ему подана была помощь. Дворянин же возвратился к своему месту у окна и смотрел с каким-то нетерпением на толпу, которая, казалось, тяготила его своим присутствием. Ну что, как здоровье этого бешеного? спросил он хозяина, который пришел справиться о самочувствии своего постояльца. Ваше превосходительство целые и невредимы, осведомился хозяин. Да совершенно целый и невредим, дорогой хозяин. А как себя чувствует наш молодой человек? Ему лучше, он лежит без сознания, в самом деле, спросил дворянин. Но прежде чем лишиться чувств, он собрал все свои силы и вызвал вас на поединок. Да это сам черт! вскричал незнакомец. «О нет, ваше превосходительство, это не черт», — возразил хозяин с презрительной миной. «Пока он лежал без сознания, мы обыскали его. В узелке у него нет ничего, кроме одной рубахи. А в кошельке только 12 икью, и все-таки, перед тем, как упасть в обморок, он сказал, что если бы это случилось в Париже, то вы раскаялись бы непременно. А здесь раскаетесь, но только позже». «Тогда это какой-нибудь переодетый принц крови», — холодно сказал незнакомец. «Я говорю вам это, сударь, для того, чтобы вы остерегались». В припадке гнева он ни о ком не упоминал. Как же он хлопал себя по карману и говорил, «Посмотрим, что скажет господин Дотревиль об оскорблении, нанесенном человеку, которому он покровительствует». «Господин Дотревиль», — сказал незнакомец, сделавшись вдруг внимательным. Он хлопал себя по карману, произнося имя господина Дотревиля. «Послушайте, дорогой хозяин, когда молодой человек лежал без чувств, вы осмотрели, конечно, и этот карман?»